Друзья, добрый вечер, на связи Максим Петров. Как вы думаете, друзья, что вот можно назвать, какой доход нужно иметь, чтобы иметь достойную жизнь? Что я понимаю под достойной жизни, это ситуация, при которой э, ты не беспокоишься по поводу того, по поводу завтрашнего дня, когда ты получаешь доход вне зависимости от того, работаешь ты или нет, когда ты можешь покупать хорошие продукты питания, когда ты можешь позволить в принципе в любое заведение учебное пойти учиться самому, когда ты можешь позволить этому сделать для своих собственных детей, когда ты сам являешься достойным человеком и хочешь создать свою собственную династию. Вот что я подразумеваю под достоинством. Если говорить о том, сколько нужно денег для счастья, часто приходится слышать и сталкиваться с такой проблемой, друзья. Бывают два уровня проблем, и в большинстве своем люди, которые не имеют больших денег, да, то есть у них возникает вопрос, они хотят много денег, они реально хотят очень много денег. Другой вопрос, когда денег появляется много, там возникают проблемы совершенно другого уровня и получается, что непрямая зависимость удовлетворенности, уровня счастья, комфортной жизни зависит от того, какое количество денег вы имеете. Куда вложить, куда сохранить, как диверсифицировать, как защититься от рисков, как хранить, да, чтобы меня не обманули. То есть, эти проблемы, они тоже есть, но, как правило, люди, когда имеют, ну, не имеют еще таких доходов, они об этом не задумываются. И поэтому получается, что по мере роста благосостояния, по мере роста капитала возникают вот эти вот сложности. Есть люди, которые хотят стать долларовыми миллионерами. Я сегодня именно про это буду рассказывать. Буду взята эта цифра? В свое время я это при общении с Оскаром Хартманом, мы с ним общались. он интересную такую историю рассказал, да, то есть если ты имеешь 1-2 миллиона долларов, парень, ты можешь находиться в любой точке планеты, ты можешь арендовать при этом очень хорошее достойное жилье, ты можешь при этом арендовать автомобиль или купить его в кредит и в принципе менять свою локацию, то есть не быть привязан. Взяли, поднялись, уехали в другую страну, захотели не навернулись. Сегодня мы будем говорить про методику достижения капитала в 1 миллион долларов за 8 долларов в месяц. Про то, как выйти на пассивный доход от 2000 долларов в месяц, создав капитал в миллион долларов за 15-20 лет, система создания миллиона долларов с нуля в два раза быстрее классических способов, которые вам непосредственно знакомы, а не менее 7 лайфхаков самых успешных и богатых в мире инвесторов, а почему люди не становятся богаче, даже если их доходы растут или остаются на стабильном уровне. Первое, о чем хочется сказать, да, то есть... Стать долларовым миллионером может каждый. То есть, это вот первый тезис, который я хочу, чтобы вы его, а, услышали, б, согласились. Если заглянуть немножко назад и посмотреть, пройдя, сделав вот этот вот путь, заработав за три года свой собственный миллион долларов на рынке ценных бумаг, я могу однозначно констатировать то, почему я это сделал и почему я этого достиг. Потому что появилась система. Есть система, будет результат. Есть система, не будет результаты. С 2015 года де-факто система есть. Система тестировалась до 2017 года. Да, с вот такими вот достаточно выдающимися характеристиками. С 2018 года есть публичная система, которой я непосредственно делюсь. Которая заключается в следующем. То есть, на старте вложил 1000 долларов ежемесячно вкладываю по 100 долларов в месяц. На Новый год плюс 500 долларов, на день рождения ребенку плюс еще 1000 долларов. Счета открыты на каждого из детей. То есть у меня получается на старте 1000 долларов, и сейчас я ежегодно пополняю на 2700. А специально на слайде вы выделена плоскость, да, выделена вот таким вот овалом наклоненным, да, где этот миллион долларов получается. Вот есть простая математика, да, о которой, в принципе, сейчас и будем говорить. Если вы инвестируете по 10% годовых, ну вот в этой табличке как раз-таки посчитано, за 5 лет, если мы будем инвестировать подобным образом, да, то есть по 2700 долларов ежемесячно 1000 долларов на старте, то мы свои собственные деньги проинвестируем в 14,5 тысяч. С доходностью 10% годовых через 5 лет будет капитал будет 20 тысяч долларов. С доходностью 15% годовых капиталов будет 23 тысячи долларов. С доходностью 20% годовых капитал будет 27 тысяч долларов. С доходностью 25% 31. С доходностью 30% 36 тысяч. Соответственно, если мы будем инвестировать на горизонте в 20 лет таким же образом, то за 20 лет, собственно, денег будет вложено 55 тысяч долларов. С доходностью 10%. Номинальная доходность при 178 тысяч, с доходностью 15% номинальная доходность 337 тысяч, с доходностью 20% номинальная доходность 650 тысяч долларов, с номинальной доходностью 25% 1 261 тысяча и с доходностью 30% годовых номинальной 2 440 тысяч. То есть у нас два варианта. Или мы с меньшей доходностью увеличиваем срок инвестиций, куда-то в эту плоскость уходим. С меньшей нормой доходности. Или же мы, соответственно, берем на себя более повышенные риски и получаем эти результаты в более короткие сроки. Это счет мой. Это, соответственно, публичный эксперимент, где я вложил 1000 долларов в начале, 100 долларов ежемесячно, 500 долларов на Новый год и 1000 долларов на день рождения своему ребенку. Здесь идет финансовый результат, то есть это чистая прибыль, которая была не получена. Да? То есть на вложенные 260 тысяч рублей 60 тысяч рублей было получено при росту стоимости активов. Каждый может стать долларовым миллионером, даже начиная со 10 тысячи долларов. И я хочу это доказать, я хочу это объяснить, я хочу это сделать каждому из своих детей. Если вам нужна моя мотивация, почему и для чего я это делаю, я обязательно про нее расскажу. Но, наверное, больше важна сама система. Первая, да, то есть как рост капитал того же самого Ворона Бафта. Мы вам видим, что там, в первый год при 5 тысячах инвестиций долларов, да, первый миллион был заработан через 15 лет, когда он работал на уже развитом американском рынке ценных бумаг. И то, к чему мне хочется перейти в настоящий момент, это вот именно лайфхаки, да, то есть, на чем базируется система, 7 ключевых лайфхаков, 7 концепций, которые мною отобраны, в симбиозе они дают систему, управляемую, понятную, комфортную. Люди, которые участвуют, в принципе, следят за ней, да следуют за мною в рамках данной системы. Они говорят, ну это просто какая-то потрясающая тема. 15 минут в месяц, да, ничего думать не надо, ничего дополнительно учить не надо. Скопировал, вставил. Да. Итак, давайте, как, на чем это базируется? Первый лайфхак это активы. Базируется на том, что все классы активов Warren Buffer разделяют всего лишь на три вида. Это будет ваш лайфхак, который вы в дальнейшем можете использовать всегда при инвестировании, то есть всегда разделяйте активы на три типа – инструменты денежного рынка, луковицы, тюльпанов, коммерческие коровы. Если у вас есть стадо из коммерческих коров, которые вам регулярно дают молоко, вы это молоко можете продать и на выручные деньги докупать постоянно очередных коров. Поэтому первая концепция, первый лайфхак, который заключается в активы, которые удовлетворяют критериям коммерческих коров. Потому что именно эти классы активов позволят вам в долгосрочном периоде стать капиталистом и значительно приумножить капитал. Первый лайфхак – покупайте для долгосрочного прироста коммерческих коров. Точка. Да, и коммерческими коровами являются именно акции. да, То есть, акции, они имеют неограниченный срок хранения, как минимум на уровень инфляции, в долгосрочном периоде они непосредственно вырастут и регулярно дают молоко, регулярно дают дивиденды, выплачивают дивиденды, да, которые можно направлять на реинвестирование. Люди далеко не смотрят, люди себя переоценивают, они хотят высокой доходности в начале, сразу здесь и сейчас, не понимая, что высокая доходность будет, но потом, в будущем, если у тебя начинается вырубаться капитализация, при этом капитализация по факту начинает сказываться только там, более или менее существенно через, через 10-15 лет. Только через 10-15 лет можно увидеть всю крутизну вот этой вот истории, когда деньги создают еще больше денег. Следующий лайфхак – это реальная доходность. Да? То есть мы вот когда проходились по тому, во сколько может превратиться сумма с доходностью 10%, 15%, 30%, процентов. у нас есть номинальная доходность, есть реальная. И реальная доходность, она меньше номинальной. То есть, если э, уменьшить затраты на управление 6%, если уменьшить налоги, э, предположим, что, ну не предположим, а это так и есть, это есть одна из аргументаций моих, да, что нужно по максимуму минимизировать издержки. Вот э, нам знакомая история, да. Давайте мы посмотрим, что у нас убивает доходность. Смотрите, друзья, вот у нас тот же самый график на 5 лет, мы вложили 14 500, и с доходностью, ну пускай, 20% годовых, у нас а, капитал, капитал наш составляет а, 31 000. Ну то есть, по сути, он за 5 лет удвоился. При этом вознаграждение, которое заплатим а, управляющему, то есть 1% вознаграждения от этой суммы за весь период составило 848 долларов. То есть на каждые вложенные 14,5 тысяч долларов мы заплатили вознаграждение управляющему 1%, 1% только, 848 долларов. Через 10 лет эта цифра при вложении собственных денег в размере 28 тысяч долларов вознаграждение управляющего уже составит 47 тысяч долларов, 4700. Через 15 лет при вложении собственных денег в размере 41 тысячи долларов, вознаграждение, задумайтесь только, через 15 лет при доходности 25%, всегда управляющие берут, как правило, 2-3%, но даже если они брали бы, были бы честными и брали всего лишь 1%, то 1% всей суммы вознаграждения, задумайтесь только. Половина от собственных денег клиентов. Да, не вопрос, капитал в этом случае составляет 400 тысяч долларов. Но тем не менее, отношение вложенного капитала к выплаченному вознаграждению. Ну и соответственно, на 20-летнем промежутке у нас уже вознаграждение уплаченного управляющему становится больше, чем деньги, которые внес сам клиент. А на 20-летнем промежутке времени получается при доходности 25% годовых номиналей. Задуматься только, друзья, 190 тысяч долларов будет уплачено вознаграждение на внесенные собственные 68 тысяч 500. Как вам такая математика? А? И это берутся всегда, вообще вне зависимости от того, что происходит. Поэтому а, следующий лайфхак, следующая концепция, который, о которой нужно иметь в виду, о которой мы говорим, это нужно всегда учитывать, что у нас есть реальная доходность, у нас есть номинальная доходность. Экономики, в которой присутствует кредит, всегда будут стадии роста и стадии падения. А, стадия падения, когда кредиты высокие, ставка по кредиту высокая, то в этом случае экономика замедляется, когда ставка низкая, экономика непосредственно растет. Когда растет ставка, когда растет инфляция, когда растет инфляция когда сокращаются безработица, да, то есть все трудоустроены. И поэтому, когда вы это понимаете, признаете этот факт, то в этом случае вы понимаете, что если вы идете на рынок, если вы идете на покупку коммерческих коров и а они торгуются на рынке, то в этом случае вы должны понимать, что кризисы неизбежны, то есть линейной доходности никогда не будет. Следующий лайфхак следующий принцип это асимметричное инвестирование. Старайтесь всегда в своих инвестированиях использовать принцип асимметричного инвестирования. Следующий лайфхак это цена и ценность. Уровень цены не имеет значения. Имеет значение того, какую цену я должен заплатить за актив и какой ценностью этот актив обладает. Когда я формирую собственные портфели, когда я формирую портфель для своих детей, я стараюсь, чтобы у меня показатель цена-ценность был ниже 5. Это значит, что акции, которые включаются в портфель, в момент их покупки они обладают потенциалом, то есть сроком окупаемости максимум 5 лет. То есть доходность 20% годовых, плюс дивидендная доходность выше инфляции. Ключевые концепции, лайфхаки, да, если резюмировать, долгосрочно преодолеть инфляцию позволит покупка коммерческих коров по Уоррену Баффету, а, средняя доходность российского рынка ценных бумаг, мы сегодня это еще будем разбирать, пока что принимаем как аксиому, составляет 28% годовых за 20 лет, а, сократите сдержки на управление и меньше платите налоги, а, использование теории экономических циклов и, сто... и теории стоимостного инвестирования для ребалансировки портфеля, а, и не столько ребалансировки портфеля, сколько понимание, что а, не будет все прекрасно, то есть не будет постоянно весны. То есть всегда будут наступать суровые времена, будет и зима, и осень, и весна, и лето. Будет история, когда будет очень хорошо, очень классно, очень много прибыли. Будут периоды, когда будет все очень плохо, да, и в этом случае стоимость активов будет снижаться. Не принципиально. Экономика мировая устроена таким образом, что все равно в конечном счете, даже через рецессию, она может быть длительная, рынки все равно восстанавливаются. И вознаграждаются за терпение тех, кто это прожил. Ну, и регулярное инвестирование, делайте это регулярно, да, то есть регулярно нужно вкладывать небольшие суммы, чтобы управлять рыночными рисками, и не бояться кризиса. Ну, асимметричное инвестирование, соответственно, понятно у нас идет. Ну, и интеллектуальное управление, когда я говорю про интеллектуальное управление, я уже ну, достаточно много об этом говорю в Ютубе на своем канале, раньше пытался в социальных сетях писать, сейчас особо не заходит, потому что все-таки состоятельными клиентами общаюсь. Так вот, что я подразумеваю под интеллектуальным управлением. Это не активное управление, это не скапельские трейдерские сделки, нет, ни в коем случае. Интеллектуальное управление – это как раз-таки выбор, то есть симбиоз, соединение всех тех концепций, которые я до этого назвал. Как раз таки в этом и заключается интеллектуальное управление. Вы смотрите, а за сколько окупается, а какая обладает дивидендной доходностью, а какая это коммерческая корова, да, какой у нее эффект базы, а что у нее с прибылью, а что с долгами, а как она вырастет, а какая доля должна этой компании быть в портфеле, а когда она выросла на 150%, надо ее продавать или нет? Потому что некоторые даже не выдерживают, когда компания там за полгода вырастает на 120%. Они просто продают, потому что они не верят, что она будет еще больше расти. Так вот, как раз таки я говорю про интеллектуальное управление. И поверьте мне, я, я что называется, вангую, следующие 20-30 лет эта концепция станет ключевой в мире управления, это именно интеллектуальное управление капиталом, потому что все будет очень серьезно усложняться. Почему это работает? Смотрите на графике, сейчас представлено Доходность трех инструментов, даже не доходность. Голубой график – это инфляция в России, фиолетовый график – это доллар, и красный график – это индекс ММВБ, индекс акций российских компаний. Какая здесь прослеживается динамика? У нас доллар растет галопами, то есть он резко в короткий промежуток времени увеличивается в два раза. И потом так эдак лет на 8 замирает. Опять 2008 год скачок, и с 2009 по 2016 год опять на 8 лет во флеке в каком-то называется. Ну и опять 2014 год скачок, отскок, снова рост. Ну и вот он на тех уровнях, на которых находится настоящий момент. Более свежую информацию не нашел, интересная такая статистика. Наиболее доходные способы инвестиций с 1998 по 2014 год. Что здесь хочется отметить? Смотрите, друзья. Зеленым это доходность российского рынка ценных бумаг обозначивается То есть, что можно заметить? Что в 1998 год падение рынка там, МВБ более чем 50%, но в 1999 году рост на 280. Давайте сравним. ММВБ это ММВБ, российский индекс российского рынка акций. Смотрите, просто действительно усложняется, если вы раньше не занимались инвестициями, какие-то какие вещи станут для вас пугающими. Что мы сделаем сейчас? Я взял, наложил доходности различных инструментов. Доходность валюты, российского рынка акций и американского рынка акций. Вот чтобы мы имели, да, то есть давайте там посмотрим назад, и мы будем подниматься все выше и выше. То есть, если говорить о таймфреймах, вот внизу видно, да, вот здесь вот внизу, 2020 год, 2019 год, 2018 год, 2017, видите, за 5 лет. Вот за 5 лет, если бы вы вложили и в начале 2015 года купили бы доллары, то в этом случае сейчас бы за рубли вы бы потеряли 10%. Если бы вы купили американский рынок акций, то у вас прирост бы составил в долларах 66%, в рублях 56%. Если бы вы купили российский рынок ММВБ, то у вас был бы доход в этом случае 93%. Если бы вы купили индекс РТС, у вас доходность была бы 120%. Поднимаемся на более длительный промежуток времени, десятилетний промежуток времени. Если бы 10 лет назад купили доллары, ну понятно теперь как читается график, да? Если бы купили доллары, получается у нас был бы рост плюс 100% за 10 лет, в среднем 10% годовых. А индекс РТС дал бы доходность 50%. А индекс ММВБ дал бы доходность 200%. А доходность американского рынка ценных бумаг за тот же самый промежуток времени составила 225%. То есть Американский рынок сделал всех. А если сюда еще учесть, что у него доходность в долларах, прикрутить долларовую доходность в обесценивание рубля, то за 10 лет доходность в рублевой бы составила порядка 30% в годовую. Круто, классно, вопросов нет, поднимаемся еще на более длительный промежуток времени. А 20 лет? С 2000 по 2020 год. Если бы мы, соответственно, исторические данные, Доллар дал доходность в два раза. Американский рынок за этот же промежуток времени, за 20 лет стал, дал доходность 138%. Российский рынок, соответственно, ММВБ, инвестирование в ММВБ, ММВБ дало бы 1600%, инвестирование в ММВБ дало бы 840%. А вот такой был бы результат. Вот, я привел в качестве примера компании Северсталь, Распадская, Лукойль, НЛМК, Газпром, Нефть. Все эти компании которые характеризуются, опять-таки, всего лишь двумя показателями. Это экспортно-ориентированная компания, и это компания, которая э, находится в частных руках. Все, больше ничего. Все эти компании на пятилетнем промежутке времени обгоняют по доходности доллар. За 10 лет, ну распадская себя только хуже доллара чувствовала. Остальные экспортно-ориентированные компании, которые выплачивают дивиденды, находятся в частных руках, они сделали долларовую доходность минимум в полтора раза, максимум в шесть раз. Что мешает? То есть, почему не получается всем быть миллионерами? То есть, вы даже сейчас, получив какие-то ключевые концепции, да, вы вроде бы их поняли, но что вас остановит? Во-первых, издержки на управление. Инфраструктура в России бешено дорогая. Да? То есть, если вы хотите, я вам могу реально сказать, сколько это стоит. Потому что я сам был менеджером, управлял продажами, я знаю, где и как зарабатывает компания. А не знаешь, что купить? А история связана с тем, что пойди туда, найди компанию экспортно-ориентированной, которая находится в частных руках. А как узнать, в частных руках она или не в частных руках? А где взять показатель P на e? А сколько эта компания должна быть в инвестиционном портфеле? А когда ее продавать? Ну, То есть возникает вопрос, что купить в очередную дату взноса. Не знаешь конечной цели, гонишься за прибылью. Ну, то есть просто люди не знают конечной цели. То есть в данном случае я вам поставил такую цель, да, как некий такой э, рупор. Да, то есть, вот, ребят, идем к миллиону долларов. Что для этого надо? Для этого надо 8 долларов в день. Есть? Есть. 8 долларов в день есть. Что делать? Снизить издержки на управление, знать, что непосредственно купить, получить конкретный сигнал. А, миллион мы к миллиону непосредственно идем. Хочу быстро и много. Но ну, не готов. Вот кто говорит, привлекает цель, сумма в 8 долларов, там 500 рублей в день. Реально найду, несложно, готов инвестировать. Но не хочу через 15-20 лет. Хочу хотя бы через 3. Я буду участвовать, но сейчас все так дорого, рынок был растущий, все говорят про кризис, вот кризис произойдет, будут стоить акции дешево, вот тогда я всю котлету и заряжу непосредственно. Ты мне только скажи, какие акции ты покупал, да? покажи, приоткрой завесу. Я там дальше следовать особо не буду, мне просто нужно знать, что это за бумажечки-то такие. Происходит подмена понятий создания капитала и управления капиталом. Самая большая ошибка, с которой я сталкиваюсь, друзья, у нас получается, что людей, у которых есть капитал, не так уж и много. У нас капитал в основном сконцентрирован в недвижимости. Но, к сожалению, вот так вот сложилась ментальность российская. Люди, во-первых, это за капитал не считают, во-вторых, не считают его доходность этих вложений, она там тоже присутствует, просто это неэффективно. И второе, они путают два ключевых момента. Когда они ждут момента входа, у них капитал уже есть. А когда у вас капитал уже есть, его надо не создавать. Им надо управлять. Ну и последнее, да, то есть, что останавливает, что не приводит людям к реальным выдающимся результатам, это чрезмерно критическое мышление. Если управлять вот этими вещами, согласитесь, друзья, ну ведь сложного ничего нет, да, то есть, просто нужно найти человека, который скажет, а что и как сделать. Я вам покажу своих будущих миллионеров. Я стопроцентно уверен, что они станут таковыми. Это мои дети: старшая Диана, Даня сын средний и дочь, как младшая Есения. То есть в октябре 2018 года я открыл им брокерский счет. Время у меня открыт брокерский счет, я открыл субсчета. Это было небольшой ошибкой. Сейчас я говорю, чтобы люди сами открывали счета. И у меня задача к их чтобы у каждого был по миллион долларов. С учетом того, что мы проинвестировали еще 500 долларов в январе, мы идем чуть-чуть с опережением плана. То есть суммарная прибыль составила 46%, среднегодовая доходность 33,5%. При этом в акциях сейчас 81% активов находится в золоте, акцентирую на это внимание. 18,5%. Потому что да, есть понимание, есть ожидание, что может быть кризис. Есть очень хорошая прибыль, которую хочется защитить и не хочется вместе со всем рынком валиться. Поэтому даже с учетом того, что а, в портфеле присутствует золото, мы имеем вот такую вот доходность. Это, соответственно, динамика стоимости портфеля с начала работы. То есть, здесь есть и до внесения денег, да, очередные 100 долларов. Вот их прямо можно видеть, маленькие такие шажочки, когда они доносятся здесь, и получение дивидендов. То есть, в принципе, вся статистика отражается. Если говорить по структуре портфеля, состав портфеля 81% красно, это акции. И 18,5% это у нас золото непосредственно. Если говорить по струк... составу портфеля, по структуре. Вот есть отдельные истории, да, то есть разбивка, естественно, там по полноценному... Пропорции процента я вам показать не могу, но будет, захотите заморочиться, поможете на презентации. Можно вот видеть как раз таки, что золото занимает наибольший вес. Есть отдельные истории, которые тоже приличный вес занимают, толкают портфель непосредственно вверх. Но опять-таки, им тоже нужно понимать, что это не 2-3 компании, акции, которые были в портфеле, и они просто стрельнули. Это портфель, это полноценная структура портфеля в котором присутствует и золото, и дивидендные, ссори, и по принципам асимметричного инвестирования. Если бы вы инвестировали в портфель, который я делаю для каждого из своих детей, вместе со мной с самого начала, то у вас, во-первых, на 20% было бы золото в портфеле для стабилизации его. Во-вторых, среднегодовая доходность ваших инвестиций составила бы 30%. То есть, пока система сбоя не дала. Пока система показывает, что она работает. Как вы считаете, сколько она действительно может стоить? Вы в день 7,5 долларов находите на инвестиции и 50 центов платите по приращению этих 7,5 долларов в 24 раза. Это честно или нечестно, справедливо или несправедливо? У нас есть три основных тарифных плана. Зависит они от степени вовлеченности, степени доверия. У нас все очень просто. У нас нет скидок, у нас нет промо-акций. Мы никогда не играемся с ценой, у нас есть то, сколько стоит. У нас есть 50% ценности за 1% цены. Это то, что у нас есть. Если вы доверяетесь, если вы прониклись, вы сокращаете свои издержки. Вам оплачивают эту разницу моих услуг. Те люди, которые еще не доверяют, те кто, находится на, те, кто осторожничают. Эти люди доплачивают тем, кто доверяет по тарифу Траст. Тариф Траст на 5 лет, у вас фиксированная цена, Оплачивайте сейчас, это по сути получается 33 рубля в день. Тариф инвестор, то с чего, наверное, имеет смысл начинать, вы оплачиваете 44 рубля в день. Ну и, соответственно, люди, которые осторожничают, я считаю это честно и справедливо, что они оплачивают участие людям, которые доверяют, которые прониклись, которые поняли, которые не ищут альтернатив. И я честно говорю, здесь нет индивидуальной работы, здесь нет никакого обучения, здесь нет моей максимальной включенности именно в вашу финансовую ситуацию. Здесь есть самое дорогое, самое ценное в рамках моих знаний, что я отбираю для включения в инвестиционный портфель для своих детей. Давайте еще раз про математику проекта, как она работает. Инвестиции 2700 долларов на 365 дней. Это получается 7,4 доллара в день по текущему курсу, где-то 460 рублей получается. Вознаграждение тариф инвестора стоит на год 15990, делим на 365 дней, получаем. 44 рубля и того решение вам ребят за 504 рубля купить свой собственный миллион баксов положить в карман 8 долларов в день не делайте ничего без системы или сначала сделайте оттестируйте систему у вас на это может идти 2-3 года и потом инвестируйте крупные деньги. на это на первых порах дешевле и проще будет присоединиться к проекту моему личному, проекту Макс Capital. У меня же на этом все. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Да прибудет с вами сила. Пока-пока.